Добрый день, словно потрудились, даже частоты Шумана показали тот столб, который мы создали где-то с нуля до трех часов ночи примерно. Единственное, все было, что как бы три варианта и мы можем выбирать вот, пришло. То есть то намерение, которое. Мы зачитывали шамана Кузнеца. Из него желательно убрать слово должно. То есть суть должна быть, матрица прекращает свое. Ну, то есть прекращает существование свое. Без слова должно. То есть должно подразумевает некоторую вариантность ее остаться. То есть наша задача, то есть она прекращает свое существование. То есть слово должен убираете, а остальное там все хорошо и прекрасно. Дальше. Кроме этого уже как лично, я сформировал некоторое обращение, типа, ну, суть, по крайней мере, я человек свободный, земли мир от державы, объявляю землю под моей защитой, все, кто здесь проводили какие-то эксперименты, Собирают свои манатки и уходят во свои миры. Земля находится под моей защитой. Человека свободного. Я Русь И отправил, помимо того, что вверх это намерение, и отправил его вниз, в землю. И думаю, сейчас еще по всем сторонам света, чтобы не было претензий, что кто-то так скажем, пропустил мимо ушей. Ну, а дальше уже будем разбираться, кто здесь зачем и почему еще что-то пытается делать. Это то, что вчерашнего дня. Ну, вчера у меня с нашим, так скажем, намерением вышел бы весь интернет. Полностью, почти на сутки даже. Ну, в принципе, это хороший знак. Что касается, что было перед этим. Перед этим были события тоже достаточно интересные. Попробую вкратце рассказать. То есть, когда я записывал фильм там с солнцем, что я еще подумал, как-то погода, не, ну, не та погода, не та. То есть, должен быть снег, вроде бы, и тот самый. И когда к вечеру еще казалось, что температура минус 17 упала, тоже как бы стал наблюдать. И когда на утро в комментариях, что ваши слышат, что чувствительные люди как бы ночь плохо спали, кто-то там в кошмарах и прочее. Плюс еще в эту ночь Сергия из монастыря взяли. И вот начал анализировать в течение дня и пришел к некоторому выводу. То есть наши друзья, которые под дубинками сидят, они сидят на своем месте. То есть они не лезут сверху вроде тоже никаких так скажем, нападок нету, и мы пришли к выводу, что это воздействие техногенного характера, то есть местных наших друзей, в кавычках, и, так скажем, проведя беседу с другими гончарами, мы пришли к выводу, что это работает секретное оружие под названием то есть это, ну, грубо говоря, сейчас скажу, как они правильно называются. -то. Нейтронные антенны. не Нейтронные, блин. Квар... Да что такое-то сегодня? Ну, оно секретное оружие на основе квантовой, о, квантовой антенны, которые излучают по Принципу Горяева. В принципе, из этого оружия Горяева и убрали. Суть в чем этого оружия, то есть, так скажем, носитель, то есть выдает в мысли образ. В данном случае, получается, у Горяева положительный был на оздоровление, а здесь сделали наоборот, негативный. И запустили по кругу, и дальше дали энергии. То есть данная установка, если искать, то она где-то находится вблизи ну, так скажем, электростанции, либо там, где есть большие электроемкости, так скажем, способные этот сигнал распространять. По беседу еще, так скажем, с нашими ребятами-гончарами, то есть где-то в районе 9-10 часов им удалось это антенны разрушить потому что спала вот эта головная боль, которая как чугун и прочее. То есть эти антенны были направлены на понижение вибрации нашей Земли. Почему там исчезли некоторые герцовки, особенно высокие 26-32? И как вот давили, плюс под вот это вот начинались выходить всякие нехорошие дела, то есть, так скажем, темные начинали. Те, которые на земле еще бегают, начинают атаковать. Ну как бы почувствовали некоторую силу. Вопрос в другом, то есть эти установки в принципе можно перепрограммировать, то есть поэтому кто знаком с учением Горяева, то есть как бы как говорится флаг вам в руки, то есть Изучайте, уничтожайте, перепрограммируйте. То же самое, как на Луне кто-то попро... это сделал. Здесь примерно та же тема. Примерно. Я не скажу, что точно такая же, но примерно та же тема. Поэтому, ну, так скажем, столкнулись уже с техническим врагом воздействия. И хозяин-то его наш, э, так скажем, может быть нами забытый в какой-то степени, Тихарик, потомок в кавычках Чингисхана, я думаю, стоит ему напомнить, что он здесь стоит на этом земле, которая, по которой он еще пока ходит. Кроме того, хочу напомнить, то есть намерения ваши, которые сегодня мы делаем, только не, ну, как и продолжаем, то есть с некоторой корректировкой. То есть любые ваши намерения подняли, то есть я попробовал вчера поднять все ваши намерения, которые идут на благо, Руси, на восстановление Руси, я поднял как. попробовал еще поднять как можно выше. То есть до центра, откуда мы вообще все сюда пришли. Поэтому по тому столбу, который, так скажем, даже показал резонанс Шумана, там прошла очень мощно, очень мощно. Я думаю, все это дошло. То есть мы заявили о том, что мы здесь хозяева на земле, и что мы можем, как сказать строить и созидать. Что касается следующего дня, 31 декабря, там есть, так скажем, некоторый плановый выход, был, по крайней мере, запланирован нашими местными башками, темных сил, то есть дубины на готове, кроме того, там еще, получается, с 31 на 1 ара предупреждала о возможном но это скорее уже, так скажем, не, не, ниж, не из нижних миров пойдут, а уже с верхних, вот эти там, рептилоиды. То есть тоже будьте аккуратны, то есть возможно какая-то то стычка. Кроме того, на всякий случай, те, кто любит праздновать Новый год, значит, до часу ночи, по крайней мере, не употреблять тяжелой пищи. Ну, про спиртное я уже тоже молчу. В идеале, если что-то уже хорошо покушать, потому что до часу ночи пищеварительная система будет плохо работать и будет проблема. Так что это самое. наш праздник, я думаю, будет где-нибудь на Старый Новый год. Уже более такой радостный.